Будьте как можно более благодарны существованию, и в малом, не только в большом. Будьте благодарны за само дыхание. Существование ничем нам не обязано, и все, что нам дано, дано в дар. Растите более и более благодарности. Пусть она станет для вас образом жизни. Будьте благодарны всем. Если человек понимает благодарность, он благодарен не только случившимся хорошим событиям, но даже и тем, которые не случились, хотя могли и случиться. Благодарность за помощь – это только начало. Следом приходит благодарность за то, что вам не причинили вреда, хотя могли бы. Тем самым к вам проявили доброту. Когда вы понимаете чувство благодарности и глубоко его впитываете, вы становитесь благодарны за все. И чем более вы благодарны, тем меньше жалуетесь, тем менее недовольны. С жалобами исчезает и несчастье. Несчастье существует только при наличии жалоб. Оно опирается на жалобы и жалующийся ум. В благодарности несчастье невозможно. Этот секрет стоит узнать. Он один из самых важных.